Все очень круто, все очень понравилось Мы довольны, рекомендуем Сколько человек взяли? Троих Как вам формат? Вам не кажется, что это сильно жестко? Ну, блин, те, кто слабые, сразу отпадают В чем отличие вот такого собеседования комплексного от собеседования когда? В том, что человек. кандидаты начинают нервничать и сразу отсеиваются И можно сразу их понять изнутри, и характер Потому что при стрессе человек показывает свое нутро Угу. А какие еще там три преимущества вы видите в такого формата собеседования? Вот, классический... Ну, экономим время. Например, сразу можем взять нескольких человек из 15 кандидатов, из 20 кандидатов. То есть за более короткое время получаем больше кандидатов, чем, например, каждого отдельно брали бы. Угу. А как по уровню кандидатов? Высокий уровень.